Смотрите в итоговой программе «Большая Москва». Это дорогостоящий проект. Какие органы власти ждет переезд и чем выгодно расширение столичных границ? Университетские, медицинские центры. Как новые технологии внедрить и агломерацию в заповедник гастарбайтеров не превратить? Сезонный потоп. Это просто катастрофа. Смытые мосты и размытые дороги. Кого апрельский паводок довел до нервного срыва? Прямо на глазах подымался. Надо. На что стихия толкает животных, а на что обладателей дорогих коттеджей? Тонкая грань. Закон защищает преступника. Где заканчивается необходимая самооборона и начинается ее превышение? Я выстрелила, чтобы напугать. Кто считает, что пока частный собственник недостаточно защищен? Несносный момент. Цы, цы, цы. Кто задирает цены на куриные яйца и в чем разница между фабричной и деревенской продукцией? Яйца молотки. Яичные войны, короли и опасность под скорлупой. Что скрывают от потребителя? Все, чем запомнится эта неделя. Итоговая программа в воскресенье вечером на НТВ.